Всем привет! Апокалипсис бездонная тема. Значит, во-первых, хочу сказать, что я там ошиблась ранее. Жена, обличенная в звезды, родила младенца мужеского пола. Мужеского, то есть у меня там ошибка. Но бывает. Вот сейчас скажите сами, я придираюсь или нет. Глава третья. Вот я подозревала, что может быть еще смысл поверх первого смыслового ряда. Вот слушайте. Имеющий ухо да услышит, что говорит Дух церквам. И ангелу Лаоделькийской церкви напиши. Так говорит Амин, свидетель верной истины, начала создания Божия. Знаю дела твои, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но так как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богатый, разбогател, и ни в чем не имею нужды». Они знают, что ты несчастен, жалок, нищ, и слеп, и наг. И наг. И узнали они, что они наги. Адам, кто тебе сказал, что ты наг? Значит, насчет нагов. Нагов, как их изображают. Сейчас. У меня страшно срывается съемку, Я по кусочку вот это леплю. Короче, нагов изображают змеями. И не грузится вообще. Но сейчас следующие строчки. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. И белую одежду, чтобы одеться. И чтобы не видна была срамота ноготы твоей. И глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. И глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Срамота ноготы твоей. Белые одежды, белые. Скажите, мне показалось, вот на ваш суд, я, я придираюсь, ну, конечно, надо, наверное, больше каких-то, не знаю, связок допол дополнительных еще, но, по-моему, очень-очень в тему, это же надо было так зашифровать. И глазную мазью помажь глаза твои. Вообще, я смотрю, их видов очень много, и и узнаешь ты, что ты нак. Кто сказал тебе, Адам, что ты наг? Сейчас у меня что-то не загружаются со змеями изображения. В любом случае, нагов изображают такими людьми с хвостом змеи. да? Что если это не более чем шифр? Как кентавры. Может быть это коты. Потому что у кота ДНК человека... И лошади и кошки они ближе всего к человеку по генетике ближе чем мыши ближе человека только обезьяна по моему по генетике по составу генетики может быть вот это и есть а самые змеи причем я смотрю их видов рисуют очень много те кого мы называем серыми вы видите сколько их тут вариантов то есть это они. Но я задаюсь вопросом, почему так мало говорят о котах и так много о серых. Может серые и есть коты или связано с котами. Ну все бы не, ничего, но этот же апокалипсис, он дает отсылку все-таки к Барсу. Кошачьи символы есть. Именно такой рисунок я нахожу в клипах. Вот как у Барса рисунок. Именно такой Правда, я нахожу больше рыжего фона, но сам факт. Белый цвет на срамота ноготы твоей и помажь себе глаза глазную мазью, чтобы видеть. Короче, похоже на то, что поверх первого смыслового ряда, поверх той философии, что мы обычно ищем. Может быть и так. И еще, и еще. Девятая глава. Я говорила, что Сет, она у меня подтверждается. Это скорпион. Методом исключения я допустила, что саранча это тоже ее символика. Саранча в Новом Завете. Скорпи... То есть набор символов. Она скорпион, саранча и Люцифера. Инсект. Она. И смотрите, что я нахожу. Глава девятая. Глава девятая. Во-первых. В одиннадцатой строчке 9.1.1 «Царем над собой она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски «Вадон», по-гречески «Аполеон». 9.1.1, во-первых, «Вадон», «Аполеон». Во-вторых, оба имени на букву «А». Буква «А» первая в алфавите. Получается 1.1. 9.1.1, то есть дублировано. «Ангела бездны». Оба этих имени в Ветхом Завете упоминаются в связи с разрушением и смертью. Их значение связано с разрушением. Так, и глава 9. Пятый ангел вострубил, и я увидел падшую с неба на землю. Я сбилась. Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, Люцифер. И дан был ей ключ от за бездны. Я вот хочу провести ревизию, где, в каких главах и номерах упоминается слово ключ. Здесь вообще ключевой темы полно. Ключ. Пятый ангел вострубил пять запертых порталов. Вот они, ключи, вот он, Люцифер, падшая с неба земля на землю. И Люцифер пал в бездну, бездна. Она творила кладезь бездны, вышел дым из кладезя, как дым из большой печи помрачило солнце-воздух, от а дыма из кладезя из дыма вышла саранча на землю. И дана ей была власть, какую имеют земные скорпионы. И дальше несколько раз, тут тоже надо, чтобы я не перечитывала все 21 строчку, 21 в акценте, вообще в этой книге. Тут постоянно перечисляется то саранча, то Скорпион. И волосы у ней, как волосы у женщин. Единственное такое сравнение на все 22 головы Только тут. А зубы у нее были, как у львов. со созвездием льва связан какой-то трэш. Лев постоянно упоминается в этой книге. Тут пока ничего не могу сказать. Могу сказать, что есть тема львиная. Тут нашли другие исследователи, что седьмая строчка похожа на этих самых на вертолеты военные. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну. На головах у нее были как бы венцы, похожие на золотые. Лица же ее, как лица человеческие. Да, и стрекотала. То есть, этот смысловой ряд, он есть, я не спорю. Но помимо этого, опа. Вот опять 5 месяцев, число 5 в акценте. 9, 1, 1 и 5. И дано ну ей не убивать их, а только мучить. И мучение от нее, подобно мучению от скорпиона, опять скорпион. И когда ужалят человека. И вот так скорпионы и саранча только в одной этой главе. Больше я такого концентрата саранчи не нашла. И по-моему тут больше не было скорпионов. Это надо еще перечитывать. В одной этой главе падшая звезда, Люцифер, число 5, пятый ангел вострубил пять месяцев мучить, ключи от за бездны, символика она и саранча и скорпионы. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. Четыре, опять число, как бы, смерти. Я говорила, что я подозреваю, что четыре армии сюда пришли. И акцент на дыме. Дым, огонь, серо. Вот такой набор символов всего лишь в одной главе. Просто большой концентрат. И копаться глубоко, смотреть там номера, числа, число 7. Кто-то нашел, что все эти книги рифмуются, рифмуются на число 7. Это все нужно и интересно, но я хочу подчеркнуть, что может быть сам концентрат каких-то символов в пределах одного предложения или главы, может быть само по себе быть намеком. И 21 строчка. Я специально провела ревизию по количеству строк. В главах И 21 единственное число, которое представлено тремя главами, три, ой, четырьмя главами. Четыре главы в апокалипсисе с 22 имеют 21 строчку. Помимо этого, вот это период, который упоминается многократно, что будет трудное время 1260 дней. 1260, если я правильно посчитала, это 60 умножить на 21. Сейчас калькулятор. 60 умножить на 21 равно 1260 дней. Опять 21 в акценте. Помните в песне один из всех, одно из двух. 21 я вижу как символ. Есть 21. У меня даже нету. Даже нету идей. Распаковка числа 15 началась с жокера. Там парень с 15 на майке прошел, а 21 пока что никак. А почему я сюда нырнула в книгу, которую вроде бы уже чуть ли не наизусть скоро буду знать? Я сюда нырнула из-за д... темы драконов. Но это будет уже другой ролик. Вообще интересно, как тяжело эта книга читалась в начале. Сколько раз я пыталась ее перечитывать, и это был как страшный сон. Там вышел зверь, два рога, десять рогов, семь рогов. то да что же это такое? сейчас спереди, сзади. Как тяжело читалась раньше, и насколько я на одном дыхании, я просто не удержалась новым взглядом. Увидела вот эту ритмику 21, нашла скорпионов, нашла серых, Серых, что ты наг. То есть это они наги, получается. То, что нам рисуют, это просто аллегория. Интересно, да? Пишите мысли, сейчас сниму еще ролик про драконов.